С вами Нардитец, и сейчас я нахожусь в другой стране. Извините, если буду иногда вот отворачиваться. Сегодня мы будем смотреть а, Ванжура, типа, да, ванжуро. Вот Его смешные нарезки. Да. А, если мне тормозит интернет, простите. Просто в своей комнате у меня тут лагает интернет тапс нарезкой смешных моментов три сальтуха на превьюху ладно давайте начнем Just... Goodbye aproximers. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> И всем вандалерсам симулятор? проще это. Косы, да, колька, Так. Пяо. Пиау. А. Умри, ты моя. Вам легко ли... тебе я здесь легко, вы трудно выполнить мой просьбу. Говорю, умри. О, давайте бомбу метать. два я сам сверху. Ты, ты, бра. Ты, что, all... твердый, что ты сломал Фак! Я, я Дай брах! All... Uh, all... Сальтуха на превьюку! Так, тупо дерутся мужики, я не люблю такие РПГшки, если честно. Да, не играю, это, знаете, там, ворота, вот это мне графика есть, нравится. Путь, там, мясо, вот это вы просто увидите, это просто ворот. И вот эта графика, если честно, нравится. Честно. На которые воронами летили на мясо, это просто птицы, которые раздирают, куда -то мясо. То же самое. Можно убрать полоску ХП. Плиз. Нет, нельзя. Да, блин, на такое превьюшку пусти. Бро. А -а -а -а блин, грех Это мама У вас и статус? Ну все, ребята меня это заколебало. С интернета фотки уже беру. Меня это заколебало. Все, у меня отдых. Да, все. Может, брах, брах, брах. Бра, бра, типа блин, что не делать, типа замедленный момент, залагалы. А где вот эта му, а где вот эта музыка? Привет, Здорово, что? Вот этот э, Гагарин? Наверное, это напряжка будет, но... Был пацан Гагарин, зовай. Не Гагарин, а <хи> Лев. <хи> Ладно, ребята, с вами был Ванджур. Мы прощаемся с вами. Всем пока. Пока. Ну и по традиции в конце скример. <связаны> Ай, ай, а ушки, и как будто сейчас громкого и ужасного СМР переслушал. Давайте еще одну посмотрим. Else, so we can be free. И всем банжур, с вами Банджур, И мы с вами поиграем Извините. в грушу За ним Дуд Симулятор ну, то ли дуб, Dude. то ли дат симулятор, Dude. короче какой то там симулятор 2, ну дут ну, вроде как чувак или пацан или как там. Uh. Значит new game. New game. New game. Uh. Ба. Твои... О! А, а, запись-то Нет? <laughs> так, все. Uh, Пойдет играть с такой низкой гра... Gra... Придётся играть с такой низкой гра... Gra... Графикой. Ба. Потому... Потому что... Потому... Так, и это тоже симулятор, э, это пацана, чувака. И это симулятор инвалидов. Тут у нас есть велочка, видимо, это полиция, Ба. у нас люди, видимо, тупые, делают так. Короче, это игра от разработчика Doodle Я, кстати, в ее поиграть, потому что там есть и сюжетка и, ну, и много чего. Да. Будьте таким же целеустремленным, как этот чувак. Он поднимался, он поднимается до сих пор. Он уж вс потерян, но поднимается. Идт к своей цели от инвалида, да? мы Можно давить людей, да? Подождите, я за три недели, если честно, могу набрать, знаете, сколько подписчиков? Ой, э, просмотров на трейлере. Бра! Выбивайте. Бям. Нифига себе. Если ты будешь живым, если ты будешь живым, тогда. А первых как ты пролез, через из-за бабы ты ты живой, ты взлетел на на много метров да. Опять повторяюсь, где вот эта музыка? <музыка> <могу> да. <музыка> да <музыка> а, а, да да ничего, так где чтобы вдруг-то менты да <-up> полетят приедет. <связи> ты как ты живой? Объедините Твою мне. Маму, так, что у нас тут есть? А что такого внутри? Ч такое было? А-а-а. Это мой <связи> пример был. Что это такое? Да. Э, ч ты ржшь? Сейчас тебя. Эээ. А ч за лужа? Ч об отоп да? Это. это.. Сать. Пасси на него. Это симулятор пысанья и каканья, и рыгание, и. Басси на него! Пассий! Это это, это все сразу в а? мы можем съесть. Баси а? на него! Понимаете, да? А? Сколько эта игра продвинутая? Пасси на него! Паси! Насрый на него! Баси! Да сам ты ставь! Ты в баню, кто такой? Полицейский, что ли? Это полиция! Итак мы сделаем, давай, давай, иди за полицейским. меня. Брах, э, типа, смотрите. Типа, видео прошло, все, э, видео закончилось, все, всем пока-пока. Э, типа, сколько я вычислил, мой интерес? Девять минут.